Они скажут правду. Нам довелось стать создательной линзой. Так и земляне назвали новую сущность, необходимую для обживания Солнечной системы. И Марс в первую очередь. Всего одно поколение назад, в 2020-х годах, земляне осознали, что необходим нетривиальный, качественный рывок. Что нужно объединиться для создания новой культуры, новой стилистики, Питания. И она должна спасти Землю от войн и раздоров, открыв вожделенный путь к дальним планетам. Линза — это медиатор. Это сущность, которая служит интерфейсом между цивилизациями Земли и Марса. Земля для нас — колыбель. Марс — новая Родина. Мы сумели сплотить лучшие умы Земли и создать мощную блокчейн-инфраструктуру, которая базируется на опорных кольцевых орбитах и Земли, и Марса. Между нашими планетами курсируют космические челноки SpaceX. Подлеты на опорные орбиты выполняются уже без ракетными левитирующими системами SpaceWay. Наша работа включает и обслуживание своего первого холодного поселения на планете Марс для тысячи обитателей. Большая часть из них – это семейные экипажи, в которых и подросток, и мама, и папа – дружные идеи служения честному будущему. Между Марсом и Землей уже действует новейший общий рынок на основе криптовалюты под названием лем Стартовый бюджет этого рынка был создан за счет народного инвестирования раутинвестинга идет нарастающий поток экспорт-импортной продукции, в том числе продукции нового типа, которая получила название эталоны гармонии, попросту Джокеры. Мы начали поиск образов этих Джокеров, еще будучи обитателями сети прототипов автономных планетных поселений на Земле. Нелегкие времена коррупции, раздоров и войн, Смятению душ и пандемий, мы развернули на Земле этот эксперимент по поиску неведомой прежде модели жизнедеятельности. Процесс отшел кропотливо и дружно в режиме реалити-шоу, который интернетом сумел объединить миллионы землян в кастинге нового стиля, получившего название «Инновационный джемсейшн» и сокращенно). Среди нас есть и физики, и лирики, мастера новейших профессий. Именно Инджем помог нам найти подходы к междисциплинарному и межкультурному партнерству. Это стало возможным благодаря идеям проектного прогнозирования, известным на Земле под названием «Футера. Дизайн». Все семьи вписались в поисковую коммуникацию, ведя проверку проектных гипотез, на базе своих прототипов автономных планетных поселений. К концу 2035 годов на Земле таких поселений было уже более 230, и лучшие из них бегли в основу нашего марсианского поселения. Все этапы становления – от кастинга семейных экипажей до обустройства на новой планете – охвачены интернет-реалити-шоу, который продолжается и по сей день. Идет круглосуточное вещание, в которое может включиться и стар, и Буат. Интерактивный мост между Землей и Марсом проявляет и скрепляет солидарность наших миров. Ведь сущность линзы – это иная культура жизнетворчества. Линза, как коммертон гармонии, служит проектному диалогу наших цивилизаций на пути к честному будущему.